Об этом нам рассказывают восемь наших праздников, которые мы будем с вами работать. Ну вот интересно, для людей в этих праздниках предназначены определенные ритуальные действия, и люди их делают, придавая им какой-то смысл, верный или неверный делают. А вот для магов, колдунов, волхвов в эти же самые праздники уготованы совсем другие действия. И что характерно, эти же самые действия люди повторяют на следующий праздник. И то, что мы с вами будем делать сегодня, всем прочим, предстоит делать, например, на Астару. А мы на Астару будем делать уже что-то другое, то, что люди будут делать на Бельтайн. А на Бельтайн мы будем делать то, что людям предстоит осуществить на Купалу или на Лига, по-другому. А волхвы, маги и колдуны на Лига делают то, что люди будут делать на лук Насад. Таким образом, понимаете логику, да, мы как бы предвосхищаем действия, задавая определенное правило и задавая определенный темп, чтобы люди его осуществили этот самый темп. И вот что будут делать маги и что будут делать люди, люди на имбол, мы с вами сейчас поговорим. Но прежде всего надо сказать, что в традиции этот праздник был, конечно же, посвящен Великой Матери. Великой Матери в образе тройной Бригиты. Это напоминаю кельтский праздник, поэтому, конечно же, здесь уместно будет вспоминать именно кельтскую богиню, тройную Бригиту или трехликую Бригиту. Это очень древнее божество. Потом, конечно же, как уже было сказано, попы, безусловно, назвали ее святой Бригитой, правда неизвестно, не что это был за такой исторический персонаж, наверное, и не было такого персонажа, но вот древние ее истоки, конечно же, они никоим образом христианства не имеют. Это очень древняя богиня. Ее на территории островной Кельтики и на территории континентальной Кельтики называли Бригантия или Бригонда. А вообще сам корень Бриг означает высокий и богиня это называлась как богиня высокая или богиня возвышенная или богиня высокого места или хозяйка холмов, просто хозяйка холмов. А на холмах жили Жил древний народ. Их так и называли жители холмов. На Руси их называли дивьи люди, а у кельтов их называли фейри. И считалось, что они тот народ, та цивилизация, которые были здесь до нас. И какое-то время, даже в период христианства, мы жили вместе. Это только потом, когда начались очень жесткие границы, когда начались, когда от человека по отношению к жителям этого мира пошел лютый страх, который им внушила новая религия, тогда конечно же пространство разделились и границы закрылись. Это, но это границы назовем их магическими границами, пока магическими границами, при этом, при всем физических границ нет, они до сих пор рядом с нами. В такие праздники, как 8 наших рэперных точек, вот эта самая граница, магическая граница, она становится очень тонка. Мы как будто бы имеем возможность прикоснуться снова к миру. Нам становится видно то, что не видят они, не, не, не видим мы в обычные дни, а они древние жители наших миров видят нас. Видящие видят хорошо, люди невидящие, но чувствующие, понимают, что что-то происходит, что очень сильно изменяется пространство и в пространстве начинает происходить то, чего не было раньше. Но и не только мы видим и чувствуем, но и нас видят и чувствуют. Племя, которое разделила границы, оно более древнее и по-другому немножко видит, и они нас видят немножко иначе, чем видим мы их, лучше они нас видят. И всякий раз, смотря за грань, они смотрят на нас и пытаются выяснить, а не изменился ли человек. По-прежнему в нем столько много зла, что он разрушал наши священные рощи, что он сравнивал с землей наши холмы и горы, что он вырубал наши дубы, что он осквернял наши источники, он по-прежнему занимается этим же самым или все-таки у него появилось разумение? И вот две тысячи лет заглядывают они за край и понимают нет ничего не изменилось, все только хуже стало. Но последнее время что-то начало меняться и может быть последний год, который мы прожили в таком странном состоянии, совершенно непривычном, несмотря на все потери, которые обрело человечество, может быть оно и сделает приобретение тем, что найдет больше, степ... больше контактов с теми, кого когда-то изгнали из этого мира, а значит и из своей жизни тоже. Но Мы вернемся к бригите. Трехликая Бригита осуществ олицетворяет собою триединую богиню-мать. Ее называли под разными именами, как уже было сказано, и у кельтов ее называли Бадб, называли ее Махой, называли ее Ирио. И считалось, что она дочь древнего бога Дагды. Бог Дагда это такой толстый, большой, очень добрый бог, который подателем благ является для всех и который, как по преданию, никому никогда не отказывал в просьбе. И вот богиня Бригита это его дочь. Она является для людей богиней врачевания, она лечит раны, в том числе и душевные и телесные. Она является покровительницей кузнечного дела и поэтому ей поклоняются и почитают ее все кузнецы и все, кто работает с огнем и металлом. Является она также и богиней поэтов, считая, что она дает им вдохновение переносить из поколения в поколение слова, воспевающие древних богов и древнее древнее житие, бытие, когда люди жили в контакте с добрыми соседями, как их называли, с малым народцем, как их еще называли, или с дивиями людьми, как их еще называли. В славянской традиции тройная Бригита может быть представлена в виде тройной также богини, которую мы знаем в качестве трех богинь Жива, Морена и Леля. Дева, мать и старуха. Вот этот ее тройной лик, как лик луны, а еще она представлялась людям в виде птицы, а именно птицы с человечьей головой. И мы тоже знаем, что в славянской традиции есть такие птицы, это и птицы алконосты, птица, Алконост, и, птица Гамаюн, и вещая птица сирин которые тоже есть в нашей традиции и тоже они приносили знания людям, приносили информацию из других миров видите, как оказывается у нас много общего. Но если мы посмотрим на еще более древние предания, которые совсем-совсем архаичные, мы с вами увидим, что эта богиня, богиня питающая все тройная Бригитта. Так ее и называли в древности, та, которая питает. Считается, что она была первая из богов, которую вскормила корова, питающая все миры. В Скандинавии мы знаем эту корову, как корова Аудумла. Она кормила великана и мира, потом она вылезала великана Бури, то есть это та самая сила питающая, которая создавала все миры. А вот богиню Бригиту вскормила белая корова с красными ушами, так ее называли. Вообще этот образ белой коровы с красными ушами, это, конечно, чисто кельтский образ. Описывали, что стада коров у Фейри именно так и выглядят, они были белоснежные и уши у них были красные. И очень многие предания, предания Мабиногиона, например, рассказывают нам об этих великих стадах, которые иногда даже попадали в человеческий мир, например, выданные в качестве приданного за какой-нибудь очень прекрасной богиней или полубогиней Фейри, которая влюблялась в человеческого мужчину и рожала детей, жила здесь, с ним в человеческом мире и вот в качестве преданного она приводила с собой стада таких удивительных красивых коров. Правда, те же легенды описывают, что люди не всегда бывали благодарны к своим божественным женам и тогда, когда нарушалось условие сосуществования человека и бога, эта женщина уходила из племени человеческого и тогда все, все стада, которые она привела с собой, тоже уходили вместе с ней. Вот такие легенды, это возможно всего лишь сказки, которые матери рассказывают детям на ночь, но в каждой сказке, за каждой сказкой стоит очень древняя легенда, которую просто разрешили злобные попы сохранить, не видя в них никакой угрозы. Но древние ведуны, волхвы, друиды, принося эти сказки в мир человеческий, не позволили забыть древних богов и объясняли людям, кто такая белая корова с красными ушами и кто такая святая Бригита на самом деле. И кто этот бог Дагда питающий и рассказывали обо всех богах и люди может быть не понимали, но запоминали, так чтобы мы с вами сегодня сумели об этом говорить. Когда наступают эти рэперные точки и граница между мирами становится максимально тонка, первый, кто стоит у порога, это тот, кому положено стоять у этого порога. Это жрец, маг, зная истинный смысл того или иного праздника, понимая стихии как силу, которая созидает этот мир, происходило нечто, что позволяло ему выполнять свою миссию по отношению к своему народу более полно, более качественно. И вот первый момент, когда в новом году маг получает Знак. Информацию. От иных миров. Через пробужденный воздух. Он получает информацию, что будет дальше. Ибо воздух ⁇ это информация. Воздух не знает границ. Границы людские для него неизвестны. Границы между мирами он преодолевает легко. И пыль одного мира не обязательно ляжет на дороге того же самого мира, она может лечь на дороге другого мира. Вот так 1 февраля на Имблок. Проснувшийся в этом мире воздух, есть воздух, который перешел к нам из другого мира и первый, кто его улавливает, это маги, жрецы и волхлы. Воздух, он приносит нам информацию из другого мира о том, что у нас здесь будет. Почему будет? Потому что все миры, согласно закону равновесия, обязаны выравнивать и уравновешивать друг друга, синхронизировать. И вот как раз в эти самые восемь реперных точек происходит момент синхронизации через сознание волхва, через сознание мага. Люди, если и улавливают этот поток, то, как правило, просто не обучены его распознавать, они понимают, что то происходит. И когда стихия приходит, это не страшно, но когда стихия уходит, иногда становится людям очень страшно. Именно поэтому в человеческом мире считаются самыми тяжелыми именно праздниками на засыпающих стихиях. Вот тогда люди начинают волноваться, они начинают готовиться к зиме, а потом они начинают бояться дикой охоты, а потом они начинают бояться великой битвы на Йоль. Сидите дома, говорят волхвы, никуда не выходите, говорят папы. Но именно сейчас, в момент рождения страха уже нет. Вы сами почувствуете, насколько вам завтра будет легче дышать, как будто бы опадет какая-то тяжесть, как будто бы вы освободитесь от чего-то, что волокли в течение всего этого года и безмерно устали от этого волочения, будто бы что-то упадет. Но не только это произойдет с вами. Мы с вами попробуем встать на эту грань и почувствовать себя теми древними магами и волхвами первыми принимающими информацию из другого мира, что будет? Древние наши учителя, получив эту информацию, начинали в течение следующего, периода до следующего праздника Астары, готовить свое племя к этим переменам. А что же племя? А племени и народу в этот день полагалось быть готовым к изменениям. И эта готовность к изменениям выражалась в ритуальных действиях очищения. Во-первых, надо все вымыть. Было. И мы с вами тоже этим, безусловно, займемся. Считалось, что ритуальная чистота человека, символизирует чистоту мира, в который придет новая информация. И нужно быть абсолютно чистым, как чиста в этот день богиня-мать, новорожденная богиня-мать, трехликая богиня, юная-юная, самый юный ее лик, тройной Бригиты, первое лицо, детское лицо появляется в этот день. В этот период она еще чиста, она еще девственна, она еще дремлет под снежным покрывалом, но воздух уже приходит в этот мир и он должен соединиться с ее разумом, чтобы на астару разбудить, как легкое дуновение ветерка из окна весенним утром. И поэтому люди, понимая, что они безотрывны от этой земли, что они есть суть ее и плоть, совершали то самое мистериальное действие, очищая себя ритуально, как бы говоря, я плоть бога, точнее богини, богини земли. Я такой же как она, по сути мы, мы, мы и есть суть одно и поэтому я сейчас очищаю себя, очищаю свое жилище, очищаю свой дом, свой разум, как бы она очищала себя. Я хочу, говорит разум человека, стать такой же чистой и девственной, как богиня, чтобы этот воздух, воздух нового мира, как весть о грядущем женихе, пришла в мое сознание и изменила меня. И люди готовили себя, как готовит собственное тело, понимая, что они готовят тело богини. Это и ритуальная чистота собственная. В этот день нужно было очень хорошо мыться, мыть жилище, выкидывать вообще все старое. Так и говорили древние, избавиться от старого, чтобы нашлось место новому. Это может быть, конечно, и ритуальное, избавление от какой-то ненужной вещи, а может быть и вполне серьезный подход, избавляться и от материального и не от материального, то есть полная ревизия своего разума, чтобы воздух в ментал зашел свободно. В этот день нужно было мыть тело, мыть жилище, как уже было сказано и люди занимались именно этим. Маги же, стоящие на грани, ловили этот ветер они ловили ветер, пришедший из другого мира, они слушали птиц, они слышали шорох ветра в голых деревьях. По поведению снежинок они наблюдали рассказы ветра о том, что именно они принесли из другого мира. Каково же должно быть сознание такого мага? оно должно быть свободно, оно должно быть освобождено от предпочтений. Воздух, мы с вами знаем, улавливает ментальное тело и работает на стихии воздуха, на вибрациях силы воздуха ментальное тело. А это значит, что в ментальном теле должно быть все очень свободно. Не должно быть никаких предпочтений. Не должно быть представления о том, как оно должно быть. Тем и отличается светлый маг, маг светлого пути от того, что он ответственен за свое племя и будет вести его туда куда нужно, на основании того воздуха, который он получит и не может быть никаких предпочтений. Что же это за воздух? Какую же информацию принимали помимо того грядущего, которое предстоит этому племени? Те, кто выполнял функцию друидов, волхвов, ведущих, ведунов, ведущих племя в будущее, ведущих свой народ. Об этом также нам рассказывают все дальнейшие мистерии. Все мистерии этого года, все восемь рэперных точек, я уже вам упомянула и скажу еще раз, связаны с богиней-матерью. А это значит, что информация, приходящая на имболк, связана с знанием, что дальше будет происходить с этой землей. У земли ритуально есть несколько основополагающих действий, которые с ней происходят. Это ее просыпание, это ее великое бракосочетание с жрецом-королем, с тем, кого она выбирает своим мужем, рождение молодого бога, уход этого бога во тьму к темным магам на обучение и появление его после этого в качестве нового, новой силы, нового бога, который и вернется опять потом дыханием своим на праздник имблг через год. Вот этот процесс замужества, деторождения, взросления сына, уход сына, чтобы он впоследствии вернулся в качестве уже нового мужа земли. Вот весь этот древний процесс как раз и воссоздается через эти восемь реперных точек, которые каждая мы пройдем со своей легендарной основой. Информация, которую принимают на имболг волхвы, это дыхание матери, которым она рассказывает какого мужа она хочет, то есть что должно в этом мире быть, кому быть королем и от кого, от какой идеи, от какого замысла она желала бы родить новую реальность, которая будет развиваться в дальнейшем уже самостоятельно. Это, и эта информация во многом предопределяет жизнь людей, кому быть главным, Кому быть не главным. Что будет с людьми, в каком направлении они пойдут, какие испытания им через им придется пройти вместе с Богом, вместе с королем, со своим, каковы угрозы, которые стоят перед ними в этом году каковы замыслы, которые нужно реализовать, вот это все и улавливается на имблок. Волхвы принимают эту информацию, понимая какие перемены предстоят людям, какие испытания их ждут, кому горе, кому радость. В зависимости от этого они перераспределяли обязанности между людьми Кого-то изгоняли из племени, понимая, что он либо обретет в большей степени силу, если останется один, ну уж по крайней мере племя от него не пострадает. Они избавлялись от ненужных, придавая астракизму, возможно, кого-то совершенно невиновного, но тем не менее, понимая, что в будущем именно этот человек может нанести вред всему, всему племени. Иногда такие решения были, нерациональные, непонятны, нелогичны, но волхвы, получив эту информацию, начинают видеть дальше. И они готовят, готовят свое племя к грядущим переменам. Это связано и с переездом, возможно, на другую землю, да, когда понятно, что возможно, получив информацию, что на этой земле будут какие-то катаклизмы. Или грядут войны, тогда мы начинали готовиться к войне. Или грядут неурожаи, тогда мы начинали делать соответствующие запасы или а, случится мор, например, и тогда нам нужно позаботиться о детях, чтобы может быть выжили самые, самые а, молодые. Да? А, и тогда старики начинали как бы, быстро обучать своих внуков, своих детей всему, чему они знали, зная, что недолго им осталось, ибо грядет за ними великая мара смерти. И так далее. И всю эту информацию получается вот именно сейчас. Символом этого праздника считается молоко. Очень сложная символика, несмотря на, на то, что это совершенно простое, простое ритуальное действие, да, пить молоко на имболк. Но Давайте попробуем посмотреть на этот смыл гораздо глубже. С точки зрения сельскохозяйственных ритуалов понятно, что у кельтов в это время рождались новорожденные ягнята, происходил окот и у овец было очень много молока и это было счастье, потому что обычно к этому моменту припасы уже заканчивались, а когда есть овечье молоко, это значит, что точно до весны дотянет. С одной стороны, да, и поэтому считалось имболк, по одной из версий, из кельтского переводится праздник овечьего молока или просто овечье молоко. Но есть еще более глубокий смысл, связан он с белым цветом молока. Белый цвет чистоты, это всегда было у всех народов и считалось, что белый цвет символизирует чистоту богини. Точно так же, как и белый снег, символично с белым снегом покрывало, которым она укутана. И считалось, что человек, который пьет белое молоко, он как бы причищается им, становится чистым, как сама богиня. А мы с вами упомянули еще эту символику. Человек ⁇ это плоть богини. Соответственно, если он пьет в этот день молоко, он как бы становится чистым, таким же, как и богиня, а это значит, что ветер перемен в них войти может точно так же, как и в богиню, а это значит, что они будут причастны к этому миру и как минимум проживут еще один год, а может быть весьма интересная жизнь им предстоит, раз уж воздух перемен заходит в них точно так же, как он заходит в тело богини и в разум волхвов. А еще в этот день было принято а, есть изюм. Молоко и изюм. Довольно странное сочетание, но изюм, высохший виноград напоминает, во-первых, о древнем боге, Дионисия или боги Пани, которому принадлежит искусство виноделия и даже в некоторых традициях, а конкретно в римской традиции, февральские праздники, все февральские праздники были посвящены богу Пану. Это древний отголосок римского владычества на кельтских землях, потому что там поедание винограда считалось как бы причастность, причастие к культу бога Пана. Таким образом еще более углублялась синхронизация человека с древними языческими культами, с древними земледельческими культами. Считалось очень правильным в этот день поить молоком и кормить изюмом всех, кто в этот момент пришел в твой дом. Как бы предлагая им стать таким же чистым и таким же приобщенным, как и ты сам. И считалось, уже в постхристианскую эпоху, что если человек на имбалк выпивает чашку молока из твоих рук и съедает горсть изюма, это свой. А тот, который не выпивает и не съедает, это чужой, и от него нужно беречься. Вот такие были древние поверья: конечно, у них есть еще более глубокий смысл, который, возможно, уже неизвестен даже современным волхвам. Это такая архаика, она проросла очень глубокими корнями, в нервы каждого рожденного на этой земле вплелась. Люди и маги, празднуя этот праздник, первый праздник в году рождение ветра, приход новых ветров, конечно же, почитали и птиц. И древние знания читать будущее по полету птиц, как это делали, например, обгуры, а также и славянские волхвы и ведуны, почитали птиц в этот день. Почитали птиц, наблюдая за их полетом и полеты орла, и сокола. Хищные птицы обычно в этот день очень ярко показывают себя, а хищные птицы всегда символизируют определенную угрозу, угрозу со стороны, а это древние племена интересовало в большей степени, как вы сами понимаете, потому что набеги, войны, это была большая проблема и мор, да, это была большая проблема. И вот по поведению птиц, по поведению ветра, откуда он будет да, с юга или с севера, с запада или с востока. Кормили птиц, задабривая их, кормили ветра стребогов, так и называли их ветра стребога и стрибога тоже почитали в этот период, считая, что эти ветра самые лютые, но это лютость, самая большая лютость, которая может быть и если мы узнаем все самое плохое, то мы успеем к нему подготовиться. Почитали в этот день у славян и древний такой символ той же матери богини, птица-матерь Сва, была такая древняя богиня, которая очень почиталась древними славянскими племенами. Вообще обычно, конечно, почитание этих древних богов отводилось именно женщинам. Мужчины, как правило, редко допускались до обрядовой части именно женских мистерий. Более того, даже сохранилась память о культе древней Бригиты, и это, эта память еще очень долго существовала. Аж до 1220, -го, по-моему, года был такой монастырь в Ирландии, монастырь Бригиты. И до, вот до этого времени там существовало поверье, во-первых, это был женский монастырь и там почитали древнюю бригиту тем, что зажигали огни в ее честь перед имболком. Девятнадцать жриц каждую ночь зажигали один огонь во славу богини и поддерживали в течение суток этот огонь потом ей на смену приходила другая и следующую ночь и день она поддерживала этот огонь. и так 19 живиц. А на двадцатую ночь этот огонь не поддерживал никто, но он не газ, потому что его поддерживала сама Бригита. И огни имбалка, еще горели очень долго и погашен он был одним из попов именно в 1220 году, но этот монастырь стоит до сих пор и память о великой Бригите и об ее древнем культе, женском культе сохранился до сих пор. В, у славян то же самое, эти древние обмывание, да, эти древние ритуалы, конечно же, делали только женщины. Мужчины не подходили к этому ритуалу. Женщины прятали прялки свои и ткацкие станки закрывали полотном, потому что в этот день нежелательно было работать, чтобы не гневить богиню. В этот день надо было все мыть и чистить. Они именно этим и занимались. Они готовили стол и считалось, что правильным было бы с этого стола вкусить каждого блюда и запить это все молоком. То есть это тоже древнее бы ни от чего не отказываться, потому что если ты откажешься в этот день от какого-то угощения, то быть тебе голодным в течение года, так считали наши предки. Поэтому старались сделать стол обильным, из тех скудных припасов, которые остались. Но нельзя было не отказываться, не экономить в этот день. Как бы в этот день люди говорили, что да, это наши последние запасы, вот по сусекам поскребли, колобочек спекли. Но мы так верим тебе, богиня, мы верим, что ты не оставишь нас ни без молока, ни без хлеба. Поэтому в этот день совершенно не страшно, не страшно вытащить все запасы на стол, понимая, что завтра возможно ничего не будет, мы тебе верим, будет. И так и получалось. Это как бы культовая ритуальная часть доверия богам. А маги в это время ловили ветер, стоя на грани миров. А что же мы с вами будем делать? А мы с вами совершим, коллеги, невиданное. Мы с вами постараемся совместить себе и плоть человеческую, как плоть богини и разум магический, разум волховской. Мы будем делать то же самое, что делали люди, но мы одновременно с этим будем делать то же самое, что делали маги. Как бы ритуально, совмещаясь в себе и землю и воздух, земля, как народ, как племя, это ваше тело, и воздух, как магический разум, это ваши мысли. Таким образом, вы как бы сам себе жрец, сам себе волх и сам себе друид, понимая, что ваше тело, это и есть земля, часть земли, вы не можете нести ответственность за все племя, если у вас его нет, но вы можете нести ответственность за свою семью, если она у вас есть, но вы обязаны нести ответственность за самого себя. И раз уж так получилось, что мы забывшие и предавшие отчасти своих богов потеряли связь с ними, то восстанавливать ее Нужно начиная с себя, понимая, что если ты не сделаешь это для тебя, для себя, то нет рядом с тобой ни волхва, ни друида, который уловит ветер, этот ветер, придет к людям и скажет, люди воля богов, вот, нет такого и верить некому. Значит надо раскрыть своего друида в самом себе, и научиться верить ему, не забывая при этом, что ты еще и плоть земли. Одновременно и земля, одновременно и воздух, который эту землю обдувает и которая эта земля принимает. То, что вы вберете в себя через воздух в этот день и в эту ночь на праздник Имболк, то и будет, питать вашу землю, вашу плоть и возможно тех людей, за кого вы несете ответственность, направляя их по жизненному пути самым правильным способом, к рождению нового короля, к пробуждению силы земли, к физическому здоровью, как человек, к благосостоянию, как человек, и к пониманию как маг и все это в одном сознании. Мы теперь должны научиться не разделять это одно с другим. Один раз уже разделили, когда традицию соединения в одном сознании статуса короля и статуса жреца разделили на двух людей и стал отдельно жрец и отдельно и король. И они по отдельности оказались не могут быть проводниками силы богов. Король оказался очень уязвим к злату, а жрец очень уязвим к телу. Одного соблазнили богатствами, а другого болезнями. Но если это все соединить в самом себе, да плюс соединить союз с богиней-матерью, то все изменится кардинально. И мы с вами, начиная с этого праздника символка и продолжая его аж до самого Йоля, пройдем весь этот путь алхимического преобразования через силу стихии, через древние мистерии, чтобы стать всем кем когда-то были они и даже большим, и даже большим, то о чем они даже мечтать не могли. Мы потомки древних должны стать сильнее их и только в этом случае наше существование сегодня и две тысячи темных лет будут оправданы и принесут пользу. Потому что, если этого не случится, значит все жертвы и потери были напрасны. Мы с вами обязательно это сделаем.